Сегодня будет не вполне проповедь, больше, наверное, библейский разбор. Так почувствовал. И это будет Псалом номер 8. Поэтому все возьмите Писание. Хотелось, чтобы вы видели, что я читаю. Может быть, я из другого Псалма читаю. И э, в, перед тем, как я начну проповедовать, знаете, вот э, Рами, когда давал паршанут, он сказал, что, э, читая Второзаконие 27, 28, 29, 30, э, ты часто, как верующий в Иешуа, э, задумываешься, насколько эти вещи актуальны для меня, проклят, не проклят, благословлен, не благословлен. И Дима сказал, что мы уповаем на жертву Машеха, но ты читаешь Писание, ну, какие-то вещи возникают, я вам хочу сказать честно, и меня все время не оставляет эта мысль, каким образом почти 100 человек в общине вдруг в одночасье заради, заразилось ковидом. Я размышляю на эти вещи, молюсь иногда об этом, не сильно упрямо больше уповаю, что мудрость где-то придет от Господа, и поймем. Хотя это можно просто обозначить, эпидемиологическая обстановка и большое собрание людей, без масок и прочее, и просто заразились. Но у некоторых, я уверен, мне такие вопросы никто не задавал, но я уверен, что такие вопросы обязаны были возникнуть в среде общине. А может мы согрешили? А может пастор грешник? А может, а может, а может? Ну, как бы, это же сто процентов. Знаете, я хочу сказать, что мы, я вам несколько версий скажу, потому что они меня определенным образом ну, беспокоит. Я хочу так сказать, э -э все согрешили и лишены славы Божьей. И без милосердного Творца, который послал своего Сына, никто бы из нас не получил бы ни прощения, ни очищения. Поэтому вот он или мы, или они согрешили, это немножко не в тему, потому что даже если какие-то вещи теологически мы могли интерпретировать так или иначе в глазах и в, э, в суде милосердного Творца, в суде милосердного Творца, я сомневаюсь, что это имеет большое значение. Согрешили мы, может быть, физически, может, какое-то прелюбодеяние, или блуд, или нечистота, более-менее, ну, по крайней мере, насколько мне известно, мы этого не делали в нашем собрании. Э -э, возможно, другая версия. Сатан атаковал нас и просто зашел сюда и начал в разные стороны впихивать нам этот коварный вирус. Знаете, это или такая идея, которую я периодически слышу на просторах интернета, не о нас, а вообще, «Царство Божие противостоит царству дьявольскому» и тому, создает ложную картину дуализма. Кто слышал такое слово «дуализм»? Дуализм — это что мир, в мире есть добро и есть зло. И они все время борются, а мы выбираем только сторону. Я, наверное, в некоторых глазах некоторых людей сейчас объявлю себя... Еретиком, но я не верю в такой мир. Я верю, что есть только один царствующий творец. И он или допускает, или не допускает, и сатан, и все окружение его, это также инструменты в руках Господа, чтобы испытывать, а иногда и делать проблемы. Мы массу, даже Маших был по... Влечению Святого Духа введен в пустыню, чтобы быть испытанным от дьявола. Я уже не говорю про Иова, про Давида и про прочие персонажи в священных писаниях. Поэтому вот чисто демоническую, вот, я не вполне ее... Принимаю, она в моей голове, по крайней мере, не укладывается. Но если кому-то из вас удобно так верить, потому что некоторые места в священных писаниях как бы показывают войну добра и зла, особенно в Новом Завете, я думаю, это есть некие допущения, которые были показаны или высказаны таким образом по уровню людей, которые были слушателями в тот момент. Но они не отображают... Общий момент Священных Писаний, где есть Царствующий Творец. Есть другой момент, который меня, вот он больше, наверное, тревожит и заставляет задуматься. Проклятие. С одной стороны, проклятие, незаслуженное, как птичка выскочила и улетела. Но с другой стороны, все мы опять-таки согрешаем. И я знаю, и это известные факты, что есть целые группы, которым не нравится развитие мессианского движения, и просто мекалелим. И когда вот мекалелим, или проклинают, и где-то есть какая-то брешь, то вещи могут попасть стрелой и развиться. Я думаю, что все равно Господь Бог обращает во благо даже такие вещи, ну, сегодня вот у нас как бы куча непривитых все с тавьярок, э, с зеленым этим вот, и даст Бог, пересилим те даже некоторые осложнения, с которыми все вышли из ковида, и укрепимся, и даст Бог, и, и крепость, и, и, и, и, и, и далее. Короче говоря, я все-таки советовал бы молиться об этих вещах, размышлять, позволять Леруа Хакодиш и нам думать. Я думаю, это важный момент. И следите своим характером, чтобы, поддавшись какому-то осуждению, не наломать дров или поддавшись каким-то эмоциям и судам, не наломать дров. А сейчас мы, Псалом номер восемь. Я в нем всего лишь 10 стихов Поэтому я надеюсь очень быстро их проскочить. Но э, там есть много глубоких вещей, поэтому хотел бы, чтобы вы были внимательны. Прошу тебя, Господь, чтобы ты открыл нам через рух, окодыш и вложил в наше сердце твои мысли и дал нам твое ободрение. Звучат первый стих начальнику хора на гевском орудии Псалом Давида. Иврит немножко иначе говорит, «Леминацех аль-Гатит». Аль-Гатит, аль, на каком-то, перевели как гевское орудие. И одно из толкований, что это в Гефе, знаете, был такой город Геф, я думаю, он сегодня тоже существует в качестве какой-то палестинской деревни, там недалеко от сектора Газа, были люди, которые знали секрет изготовления, как говорят некоторые источники, струнного инструмента. И его так и называли «Гатит», на котором любили играть, в том числе, царь Давид. Это одно из мнений, вполне возможно. Есть другое мнение, оно мне по душе намного больше. Вы выбираете любое. «Дети Кораха», слышали такой? «Корей был» или Корах, тот, которого земля поглотила. Детей его не поглотила земля, потому что они раскаялись и отошли от отца перед тем, как Божий суд пришел. И эти люди были певцами, левитами певцами в храме Господнем. Их называли Адом Гетит. И некоторые считают, что царь Давид специально для них писал стихи, заготавливая на будущее, для будущего построения храма, чтобы были целые сборники, прославляющие Господа Бога. И у нас сегодня есть чуть больше 130 тип псалмов в священных писаниях. И есть такое мнение, что царь Давид написал много больше, возможно, 3700 псалмов только для храмового служения по 10 на каждый день 360 на 10 3 600 и на четыре дня переходные между днями еще по 25 еще 100 3 700 ну, есть такое одно из мнений и когда написано о то есть для какого-то предназначения когда я читаю вот такое вот толкование или понимание я сразу думаю о каждом из нас. Вы знаете, Бог, Бог хочет, чтобы у каждого из нас было раскрыто предназначение. Писания неоднократно говорят на эту тему. Павел говорит: Я течение совершил. Про это сказано: ушел к Господу, исполнив то что-то предназначение гетит быть для Господа возможно это и инструмент но мне второе толкование нравится больше я читаю следующий стих второй Господи Боже наш как величественно имя твое по всей земле слава твоя простирается превыше небес этот стих повторится в самом конце, но там уже про небеса не будет сказано, будет сказано только про землю. Адонай юдхей Адонейну ма дир шимха Это иврит. И здесь, когда говорится тетраграмматона потом Адонейну, то есть как бы усиление. Тетраграмматон обычно обозначает в священных писаниях Бог Заветов. А когда его еще называют Адонейну Бог Заветов, то есть царь Давид особенным образом говорит, «Вау, ты Бог Заветов, и твоя слава, она видна везде, на земле и на небесах. Но, но...» Я хочу говорить языком современного человека. Возможно, во времена царя Давида земля и природа были другими. Вот мы пару дней назад с моей с Ниной и с младшими нашими путешествовали вокруг Арада и Мертвого моря. Писания говорят, что в те древние дни это место было как зеленый, как райский сад. Сейчас оно так не выглядит вообще. Хоть кое-где позеленело, и на море приятно, и горы красивые, но это далеко не райский сад. Возможно, в дни Давида много в местности было по-другому. Но сегодня, выходя из дома, в многоэтажки, бетонные тротуары везде, садимся в машину, в автобус, и погнали на работу, или по делам, или, или, или. Слава Божья видна намного меньше. Видны деяния рук человеческих. И по-другому можно сказать, что люди сегодня, обремененные заботой, суетой, лохацим, давлением, мало-мало смотрят вверх. И к тому же нас конкретно, sorry, может быть, я кого-то сейчас разочарую, Конкретно дурят. Я вот как бы, будучи больным, выздоравливающим и восстанавливающимся, имею достаточно много времени просматривать новостные сайты, каждый день какие-то изобретения про кольца Сатурна, про, про воду на Марсе, про то, что вот мы вам говорим, люди дорогие, да нам же брешут! безостановочно брешут, чтобы показать, какие мы умные. А ведь это все просто подстава, чтобы с наших глаз убрать способность, подобно царю Давиду, посмотреть и увидеть, что рука Господня над всем. Следующий стих, вот этот момент – этот момент покажет более ясно, но я еще хочу во втором стихе говорить чуть-чуть. Знаете, я вот даже про этот уже всем известный COVID, всем известный COVID, точно доказано, что если мы делаем третью вакцину, люди дорогие, когда пенициллин разрабатывали, взяло 28 лет, чтобы что-то доказать. И я абсолютно не против вакцины, пускай каждый делает, что он хочет делать, но когда нам промывают мозги, постоянно прокачивая гордыню, что мы чего-то достигли, я вам личное свидетельство скажу. Я когда болел ковидом, ну, заканчивался уже срок, звонит мне мой лечащий врач и говорит мне, ну, как я себя чувствуешь? Говорю, ну, нормально уже все по сравнению с тем, что было. Я говорю, завтра такое-то число, и у меня по выписке из больницы я должен выйти на, из, из, из, из, на свободу. Ну, то есть получить там все эти в Он Говорит, нет, нет, нет, пришло новое указание, что те, кто лежал в больнице, должны сдать анализ и получить отрицательный результат. Тогда ты выходишь на этот. Ну, я думаю, ладно, записываюсь на, через аппликацию на анализ на COVID. Через час следующий звонок из, э, это называется МАМТАК. МАМТАК – это отделение в моей больничной кассе, которое занимается только больными корона. Я ему говорю, вот мне врач сказал такое сделать. Он говорит, ты что, с ума сошел? Ничего этого делать не надо. Если у тебя нету симптомов, то просто выходи из карантина. Потому что если пойдешь и сделаешь, опять он тебе покажет положительно. А почему? Это врач сказал. Мы не знаем. И он может показывать еще много раз. Просто если у тебя уже нет симптомов, ты никого не заражаешь. Я к чему хочу сказать, я каждый день специально, я их не копирую, но каждый день в новостном одном и том же сайте публикую три разные публикации про COVID и одна сота противоречит другой. И нам пытаются просто, я прошу прощения, я знаю, что хотят вывести народ из локдауна, но держат нас за лохов. Ссори, что я говорю такие слова с кафедры. Вы знаете, что Израиль почти самая вакцинированная э, страна в мире. Я смотрю новости, и у нас на наших русскоязычных сайтах часто печатают, то есть не часто, а каждый день печатают количество заболевших в Украине и количество заболевших в России и умерших. И я просто тупо взял... Сделал таблицу. Математику я учил когда-то. И просто почитал проценты. У нас в два раза со всей этой вакцинацией больше заболевших, чем в России, и в двадцать раз, чем в Украине. Да просто посчитайте, сделайте простую табличку и посчитайте Ахузим. Я не хочу ничего сказать. Я понимаю, что у наших правителей есть определенная волна, на которую они идут. И я не против вакцинации. Доказано. Многие говорят, вот она понижает это. Ну, в качестве в Израиле это сильно не работает, но не знаю. Я к чему говорю? Нам нужно научиться немножко смотреть вверх. Вверх. К сожалению... То есть болеют люди, и я только за то, чтобы все это остановилось. Но я вижу столько лжи в печати. Мы увидели кольца Сатурна. Блин, да кого они интересуют, эти кольца Сатурна? Тем более, что еще никто не отключил до премьер и прочие графические программы, где можно нарисовать вообще все, что угодно. Но другой стих. Хотя нет, еще раз прочитаю этот: Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Следующий стих поясняет: из уст младенцев, и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя. Не пней ололим веюнким ясада то оз леман цуререха лехшбит оев ве митнакем. Очень интересные слова. Пшат. Контекст. Можно понять, как он есть. Есть сильно заумные люди, но простые, типа грудных младенцев и детей, могут познать царство и Бога. И мы знаем, я уверен, что здесь в зале есть масса людей, которые знают, что часто простые люди имеют намного более сильную веру и намного более глубокое откровение от Творца, потому что слишком заумные не опираются на то, что видят, слышат и, и чувствуют, а опираются на то, что в них залили, и там просто нету места. Этот стих, как пшат, можно увидеть в примере Матфея, 21 глава, там, где рассказывается история, как Иешуа зашел в храм, и там торговали, и он взял это все, начал опрокидывать. И там был большой хаос. И приступили к нему хромые и слепые, истелил их, видевшие же первосвященники и книжники, то есть слишком заумные люди, дела, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих, «Гощи Яна бен Давид! Спаси нас, сын Давида!» вознегодовали. То есть вот стих этот как бы прямую трансформируется в какой-то э, случай. Но слово, слово «улаль», «веюнек», «улаль» – это «младенец», а «юнек» – это тот, который грудь, грудью кормится. Есть, имеет несколько другое толкование тоже. Это люди сокрушенные. Люди, которые прошли через какую-то травму и оказались абсолютно сокрушенными. И их глаза направляются туда, откуда исходит любовь. Я вот э, смотрю на моего внука. Ха, у меня есть внук. И, и, и я вижу, как он со своей мамкой ведет себя, с моей дочкой, с Михаль. И она ему только говорит «ляля», -ля", он сразу на нее глаза, и его никто больше не интересует. «Умлаль» и «йонек» — это человек, который сокрушенный, который ищет Господа Бога. А слова, которые здесь слышны как э, «враг», э, «угнетатель», «враг» и «мститель», Лучше перевести как некоторые внутренние противостоящие или, или не дающие нам успокоиться проблемы. Их часто можно назвать ецера или э, первородный грех, или как угодно назвать, которые в нас находятся. Но к чему я говорю это? Я говорю, что здесь царь Давид говорит, что если ты... Улаль, веюнек, то есть сокрушенный. Если в твоей жизни произошла какая-то травма, то у тебя есть два пути после этого действовать. Или жалеть себя, судить других. Или наоборот, судить себя, жалеть других. Или посмотреть на Господа Бога. И увидеть то, что увидел царь Давид. Увидеть красоту Увидеть величие имени его по всей земле. Я вам хочу сказать, что этот ковид ну, лично меня трясанул. И не только эмоционально, я чувствую, что что-то внутри изменилось. Когда я выходил из больницы, вдруг пришла одна девочка и говорит, нам нужно поговорить, смотри, ты перенес травму внутреннюю, и с другой стороны, это нормально, ты 50+, плюс, и это нормально, когда в жизни есть какой-то другой шлав. Ну и она была, я не знаю, сколько ей, 25 лет, она, она закончила какое-то училище, но неважно, слова ее были верны. И вот я про себя думаю, вау, я все время любил и люблю, ну, любил общение, сейчас люблю, может быть, это временно, Немножко замыкаться в себе. Может быть, перевариваю чего-то. Сокрушен. Да, наверное. Думаю, многие. Ну, может быть, не все. Но многие, думаю, что не обязательно из-за ковида. Есть какие-то другие обстоятельства в жизни, которые могут бить нас сильно по голове. Но у нас по-прежнему остается выбор. Или я начинаю жалеть себя, судить других, или наоборот. Или... Я прошу у Господа Бога, подобно Улаль в июнек, подобно младенцу и грудному ребенку. Господи, обрати свое лицо ко мне. И если мы смотрим на священные Писания, то эта мысль постоянно, постоянно там муссируется, блаженный нищие духом, блаженный плачущие. Это все. Та же коннотация улаль в юнек. Это та же коннотация. Человек, который умоляется. Это человек, который должен искать горнего. И если, если он это делает, то вот что говорят слова, вот это третий псалом, там дальше. оз Ясадета оз. Оз э, и садета это слово значит основание Бог сделает какое-то основание «Оз» — его славной силы лиман цоререха цоререха или э, цоререха или как я его там перевел, угнетатель это вот это вот наше я повторяюсь злая злой корень, который постоянно провоцирует нас. И это нормально, это так Бог сотворил, чтобы мы могли противостоять Ему утверждаться. Так вот, если мы обращаем наши глаза Господу Богу, Он в нас выстраивает иссодотшел оз so основание своей силы и славы. И тогда ты намного легче преодолеваешь уже внутренние искушения, которые являются чаще всего самыми убийственными и агрессивными. Я хочу сказать, что это ободряет особенно тех, кто прошел по жизни серьезную встряску. Я здесь вот пробегая глазами, с десяток человек с такой встряской сразу вижу, говорю это для вас. Наверное, те, кто слушает онлайн, тоже есть много таких людей. Когда взи... четвертый стих когда взираю я на небеса твои дело твоих перстов на луну и звезды, которые ты поставил да, только этот стих и здесь есть интересное слово «Дело твоих перстов» по-русски. И на иврите то же самое. «Дело твоего пальца и пальцев». Вы знаете, есть столько бреда, я повторяюсь, который на нас выливает так называемая «мнимая наука» чтобы показать, как эволюция, или природа, или человек, чтобы сдвинуть с пьедестала то, что только Творец один мог сотворить. Я вам расскажу одну историю, хотите, как бы, воспринимайте ее, хотите, не воспринимайте. Здесь большинство людей в зале сидят, те, кто еще учился там, где учили химию. Потому что в Израиле в школе не все учат химию. Некоторые даже слова такого «химия» не знают. И вы, наверное, все помните такую штуку, как таблица Менделеева. Помните? Так вот, та таблица Менделеева, которая есть у нас, я почитал об этом и делал небольшой серч такой, вы все понимаете, о чем я говорю. Там, где все элементы химические в мире, или почти все раскрытые присутствуют, там, где показана их атомная масса и прочее, прочее. Так вот, сто лет назад она была немножко больше. То есть там не было тех модерных элементов, которые сейчас с помощью технологий раскрывают. Но там был один первый элемент, которого сейчас нету. Этот элемент называется эфир. И это только как предположение, я вам говорю, это не то, в чем я верую. Нет, но люди, которые разбирают эту идею эфира, в которую абсолютно верил Менделеев. И вы помните, тогда алхимики, ну еще задолго до этого, пытались из свинца делать золото, или там из одного элемента, другой, я не знаю, получалось у них или нет, не в этом дело. Но, по всей видимости, их побуждало делать Делать эти опыты, именно понимание, что существует какой-то протоэлемент эфир, который, соединяясь с другими частицами, может проявлять что-то. Я сейчас вам объясню что-то. Короче говоря, эти исследователи говорят такую вещь. Мы видим, тучи темные подошли. Что это значит? Сейчас будет дождь. То есть вот эти темные тучи, они огромное вместилище чего Воды, влаги, и сейчас дождь просто как долбанет, и тут все э, наполнится водой. Хотя есть, как говорится, кляль не, не происходящее так. Небо абсолютно чистое, солнышко и голубое, а дождь по-прежнему идет. Короче говоря, эти исследователи говорят, если ты летишь в самолете над грозовыми тучами, и ты открыл дверь самолета и вылил туда ведро воды, это не значит, что туча его удержит. Оно прольется на землю. И они говорят, суть здесь в эфире, который под действием каких-то особых условий, или божественных, или физических, вдруг проявляет себя водой, начинает изливаться дождь, или из грозовых туч, или с чистого неба, или... Мы знаем, те, кто здесь понимает немножко в сантехнике. В сантехнике говорят так, вода всегда найдет выход. Вы знаете такое выражение, да? То есть ты можешь стенку, если там, у тебя есть протечка, стенку замуровать, все равно она найдет выход. И вода вверх не поднимается. Она хочет искать самые низшие точки. И вот тогда как объяснить, если... Эфира не существует, но я опять-таки это теория. Я просто хочу сказать, что мы так мало знаем, как объяснить, что в мире есть масса плато высокогорных, тысяча метров, полторы-две тысячи метров, с которых несутся огромные массы воды в водопадах. Почему она не течет из-под низа? И вот эти вот люди предположили, исследователи эти, опять-таки, я здесь сейчас ничего не утверждаю, я хочу просто показать, что мы часто говорим, что мы многое знаем. Нет, мы многое не знаем. И мы часто многое пытаемся объяснить так, как мы хотим объяснить. Но они говорят, что какое-то преобразование, и вода поднимается вверх, хоть она могла стекать вниз, но она поднимается вверх, и... Тысячи, миллионы кубометров воды льются безостановочно с высоких гор. Зачем? Она же ищет самое низкое место. Ей же так проще. Ну, вот я говорю сейчас логически. Почему я говорю эти вещи? Потому что, когда я взираю на небеса и на землю, я могу сказать это дело твоих. Небесный Отец Перстов. Это не какой-то большой взрыв, это не какая-то эволюция или еще какой-то бред, который нам бесконечно на протяжении 70-100 лет пытались вдалбливать. И большие умы древ... ну, древности, относительной древности, 100 лет назад, веровали в Господа Бога. А сегодня значительные умы. Все стали атеистами в своих узких специализациях. «Право, лево, ничего не понимай, только то, что где я». И ложь накладывается на ложь. Я со всем уважением и к врачам, и к инженерам, и к... но когда мы надменно говорим, мы познали, есть большая проблема. Я читаю следующие стихи, пятый, шестой стих. «Но что есть человек, что ты помнишь его?» И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его. На иврите ма энош китис керену у бенадам ки тивкедену в тахсарн тахсару меат меелуим у квот ве хадар таатера Театер, те, театеру, да, согласен. Короче, что есть сын человеческий, что ты помнишь его и посещаешь его. Немного умолил ты его. В оригинале написано "элохим", славою и честью венчал его. Слово "элохим" имеет несколько переводов. Первый перевод это творец Бог. в другой перевод "элохим" это союз или собрание с, э, сильных. И есть подобное место в Исаии в 53 главе, там, где говорится про Ешуа, о Машиах, о пророчестве. И там сказано за то, что ты не пощадил души твоей, будешь сидеть среди сильных. Как понимать, я до конца не знаю. Но здесь говорится о человеке, то есть о нас. Про кого Давид говорит, что немного униженными перед или Богом, или сильными этими какими-то творениями Божьими, или какими-то сынами Божьими. Я не знаю, как понять этот стих, но почему царь Давид записал такие слова? Есть несколько предположений. Первое. Говорят, что во времена Давида была философия, понижающая статус человека. То есть, что человек – это вообще прах. Ну, есть в этом тоже определенный плюс, по крайней мере, ты не возгордишься. Но если ты себя все время сравниваешь с прахом, есть проблема. Поэтому Давид через откровение говорит, «Нет, мы немного умолены перед чем-то громадным». Послание евреям эту тему прокачивает тоже. И про ангелов говорит, «Ангелы, как там сказано, суть, служебные духи, посланные служить» избранным. Другое мнение на этот же самый стих, что это говорится о Машехе, что он под Богом немного унижен, но ну, мы понимаем, плоти родился и прочее. Третье мнение, оно говорит, что это мессианский век, когда будет раскрыто истинное предназначение людей, и мы не будем больше скованы всем тем, что тление и грех и бунт совершают в нас. И будем стоять перед Господом Богом в том статусе, который Он дал нам. Я читаю 7, 8 и 9 стихи. «Поставил Его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги Его, овец и волов всех, а также полевых зверей». Птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Здесь можно толковать по-разному. Можно как пшат, что реально еще с дней бытия Бог поставил человека господствовать на всей живностью, которая есть на земле. И Адам, да, господствовал, потому что каждое животное подходило к нему, возможно, преклонялось пред ним, и он давал ему имя. Сегодня мы тоже в определенной мере лишь господствуем улай не теми методами, которыми действовал Адам, а силой палки или там, я не знаю, клетки или еще чего-то. Но этот стих, он как бы более-менее понятен, хотя можно понимать, что под полевыми зверями или под овцами и валами это можно понимать разной части нашего характера. Что-то, что смиряется, что-то, что трудится, а что-то, что не очень хорошее. И нам нужно прилагаться к тому, чтобы мы их справлялись. Я заканчиваю. Десятый стих. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. То есть, вначале царь говорит, как величественно Твое имя по всей земле и на небесах. А потом он спускается просто на землю, говоря, «Небеса, мы знаем, что это нечто особенное, чудное. Когда придет время, поймем». Помните, как в Торе? Тора не на небесах, она на земле. Чтобы ты мог тщательно исполнять ее, и чтобы ты мог распространять свет Господень по земле. Я не знаю, как бороться с ложью, которая проникает везде, которые напичканы все масс-медиа. И как фильтровать это? Простите у Бога милости. Он обещал нам дух развлечения, чтобы мы могли делать правильные выборы. И также, как написано, или как говорят, когда читают молитву, «Сфатай тифтах», «Адунай сфатай тифтах», ти Тилатеха. Боже, открой, наполни мои уста, и я буду возвещать истину Твою. Я хотел бы, чтобы мы могли возвещать Его истину, которая честная. И чтобы Господь закрыл уста, говорящие гордо и надменно. Я, к сожалению, когда вот читаю все наши минздравы, как они говорят, наши... Руководители, как они говорят. И я немножко напрягаюсь от всего этого. И мне тоже нужно моих диких зверей смирять. И, э, и воспринимать вещи проще. Но попирается то, что называется «паштут белухим, простота в Боге. В Коринфенах написано «Ты утаил это от мудрых века сего, открыл это простым». Я хочу закончить и помолиться за нас. Небесный Отец, Моха БАЕЛИМ АДУНАЙ, нет подобного Тебе нигде. Прошу Тебя, Царь Царей и Господь, господствующих, чтобы Ты помогал нам ходить в Твоей истине, блюдя моральные качества, ища духовные силы и понимая, куда мы можем подниматься а куда нет. Прошу Тебя, Небесный Отец, чтобы Ты помогал нам видеть правду и быть ее свидетельств... свидетелями. Писания говорят, «Я воспою Господа». Можно по-другому сказать. «Я воспою о Господе» или «Правду Господню» посреди собрания. Это не посреди вот этого собрания, а посреди любого собрания людей, Куда Господь помещает нас. Прошу тебя, дай нам для этого смелости. Башем Иешуа Аминь. Можно вас попросить встать на момент? И варех Адонай, Иса, Адонай, панав элеха. лиха шалом. Башем Иешуа Хамашиах. Имру